Светлана Лаврова. Светлана, здравствуйте. Всем здравствуйте. И К нам поступил первый вопрос. Этот вопрос будет, собственно говоря, от самого ведущего. А чему посвящена наша сегодняшняя встреча? Сегодняшняя встреча у нас посвящена теме конкуренции. Конкуренция не актуальна. Вот, потому что сейчас очень актуальна тема конкуренции. Да, я бы хотела как раз начать э, с того, что конкуренция актуальна она или не актуальна, потому что это, ну, наверное, такой вопрос, который, мне кажется, настолько он отпадает, когда человек приходит в какие-либо состояния, в состояние к самому себе. То есть что такое конкуренция? Конкуренция – это всегда… Э, проявляется только тогда, когда ты не чувствуешь в себе то, что ты делаешь что-то от души, то, что ты делаешь эксклюзивно. Потому что каждый человек, если он делает что-то от души, он это может делать только в эксклюзивном порядке. Другого такого, другой такой информации, другого такого какого-то делания, творчества еще что-то, никто другой не сделает, кроме тебя. Ты в любом случае будешь эксклюзивен, что бы ты ни делал, к чему бы ты ни пришел, что бы ты ни сказал. Твою информацию никто другой не сможет передать. И когда появляется у людей конкуренция, которую вот они сейчас очень много любят говорить, что конкуренция в автономии, конкуренция в просветлении, конкуренция еще где-то. Ребят, это все не конкуренция. Если у вас есть, например, там спикер, либо люди, которые вам на сегодняшнем этапе интересно их слушать, на сегодняшнем этапе вы в каких-то каких моментах с ними согласны то это одно. Но если начинается говорить, а как вы относитесь вот к этому, а как вы относитесь к тому, а вот тот вот сказал вот это, вот тот сказал вот то, но это же не актуально. Как бы для чего? вот для, Вы задаете эти вопросы, чтобы что? Чтобы для себя сделать какие-то выводы? Тогда вы себе задаете эти вопросы. А когда вы кому-то задаете вопросы, то это получается просто, как э, вы закружаете себя той ненужной информацией, которая вам ничего не даст. Вот я могу сказать абсолютно точно, что я могу дать эксклюзивную информацию, я могу дать только ту информацию, которую больше никто не даст. И это, э, как бы это ни рассказывали, как бы это не подводили, другого ничего не будет. То есть я дам только ту информацию, которая будет только от меня. Я не могу какую-то информацию перефразировать, потому что мне это незачем, потому что у меня есть своя информация. Я точно так же понимаю, что э, у нас настолько, наверное, заковырялись и закопались в, той, э, в, ненужной, в ненужном каком-то формате самого себя, что начались вот эти вот гонки непонятно куда. И, наверное, вот про эти гонки я уже очень много раз говорю, когда мне задают вопрос, а что такое автономия, как в нее выйти, а что там еще, Вот как прийти. Я смотрю вот в этих вот чатах, этих чатов по автономии сейчас миллион, но там же нет ни слова про автономию, там идут голодания. Это а, все эти паблики, это паблики про про меню, про кулинарию, кто что ест, кто как делает клизмы, у кого что выходит, неважно из каких мест. Там вообще ни слова не говорится для чего тебе это, чтобы что тебе это, как ты туда придешь. И вот сколько бы я ни смотрела этих чатов, которые закрытые, открытые, еще что-то, ребят, вы поймите, что если вы будете идти тем путем, которым вы идете, если вы будете Идти вот, в голодание через голодание, вы будете годами туда идти, пока вы свое здоровье не убьете, не угрохаете вообще напрочь. Потому что если мы говорим об автономии, именно о состоянии, когда ты не ешь, когда ты не ешь не потому, что ты себя заставляешь, не потому, что ты наматываешь эти часы сухих дней, а потому что тебе не актуально на сегодняшний день э, еда, Тебе она неинтересна, тебе больше не охота играть в эту игру, потому что ты понимаешь, что ты вышел на другой уровень. И вот когда ты выходишь вот из этих игр, когда ты понимаешь, что не ты фишка в этой игре, а ты уже смотришь на эту игру и сам расставляешь эти фишки, это уже совсем про другое. И вот в этом состоянии тебе уже не важно, съел ты что-то или не съел. Съел ты это раз в день, либо съел ты а, раз в месяц. Это уже совсем про другое. И именно вот об этой автономии я пытаюсь донести уже достаточно продолжительное время. А многие продолжают играться, многие продолжают играться в неедение, в автономию, говоря, что там я сегодня захожу на автономию. На какую автономию? Ты заходишь на голодание, а потом ты начинаешь ныть, что «что же это такое? У меня опять срыв, у меня опять зажор, у меня опять то, у меня опять все. Но это же не про состояние, это именно когда вы раскачиваете свою психику. И очень, тут очень тонкая грань. Когда вы заходите в состояние, когда вы заходите в дни без еды и без жидкости, Тогда у вас идет обман, очищение организма. Но очищение организма для чего? Чтобы вы могли выйти на определенный уровень физического состояния вашего тела, чтобы с этой физикой, которая вас не тянет в болячки, которая не оттягивает вас, что вы ни о чем не можете думать, кроме как о том, что что у вас что-то болеет, что вы не, не совсем полноценный человек в каком-то смысле для этого социума, для самого себя. И именно вот эти вот дни, когда мы выходим на определенное состояние, на определенное время жизни без еды и без жидкости, это не для того, чтобы мы вошли в автономию, это для того, чтобы мы очистили свое тело, чтобы оно нам с благодарностью дало возможность осознать себя, чтобы мы уже в осознанном состоянии пришли к тем моментам, когда мы можем спокойно отказаться от еды и от жидкости. Ребят, услышьте, только так вы сможете перейти на автономию, никак больше. Если вы будете себя заставлять по 20, по 30, по 40 дней не есть просто, чтобы перейти в автономию, не для исцеления физического тела а для перехода в автономию, вы никогда не перейдете. Вы будете играть в эту игру до тех пор, пока вас не сломает. И именно поэтому, именно об этом я и говорю в своих ретритах, именно поэтому будет эксклюзивный ретрит в августе в Сочи, когда мы за три дня переводим людей в автономный режим. За три дня но это только для тех, кто полностью готов поменяться. Это будет очень жесткие три дня. Вас будет ломать не по-детски. И это не потому, что вы, вы не будете есть, вам не будут давать еду, а потому что внутреннее в вас будет, мы будем полностью менять. Точка сборки ваша будет просто лететь ко всем чертям. И именно об этом я говорю. А остальное, вот эта вот конкуренция, вот тут вот сказал, вот я съездила на этот ретрит, я здесь съездила на этот ретрит, я вот с этим поголодала, я вот с этим вошла в автономию, я вот сейчас двух дней на четыре перешел, я такой молодец. вы переходите, чтобы что? Вы никак не понимаете, вы не осознаете всего того момента, для чего это. И вы никогда не осознаете, и вы не сможете туда войти без определенных знаний. Вы будете сидеть в голодовках, вы будете э, годами ходить по этому замкнутому кругу, вы не будете понимать, вы будете говорить, что я вроде все проблемы решила, я вроде вся такая вот буру или такой, я вот весь такой вот просветленный, пробужденный, еще там что, что такое, я не знаю, там семь, семь пядей во лбу, все там. Другие там говорят, пишут, что я вот пришел к Творцу, я часть Творца, я создатель, я... Э, сотворец. Мне разные варианты пишут. Вот они пишут, пишут, пишут, а потом мне пишут. Свет, ну как бы расскажи, а что, как, как там зайти в нееденье Ребят, неедение это естественный процесс нашего физического тела. И наше физическое тело, я вам могу говорить со стопроцентной гарантией, ему не нужно еду. Вы можете жить без еды и без жидкости. Поверьте, Просто пока хотя бы поверьте, пока вы не можете проверить, пока вы бегаете в своих мыслях, пока вы бегаете за самим собой, пока вы бегаете в этих э, непонятных состояниях, когда начинается, вот встречаются, говорят, а ты себя нашел, а кто ты, а кто я, а где его искать, а вот все темнота, а вот все свет, а вот все ничего, а ничего это я, и все, и вы бегаете по этому замкнутому кругу. И вы, вы настолько забегиваетесь внутри самого себя, что вы даже не понимаете, вы забываете, к чему вы шли. Вы забываете, для чего вам вообще это все нужно. А к чему вы идете? Что такое для вас вообще автономный образ жизни? Это 3-4 дня остаться без жидкости и без еды? Либо вы думаете, что а, в течение года вы, вы уже сделали просчет, сколько же вы сэкономите на пятерочке и на магните, если вы не будете есть, а на туалетной бумаге? Ребят, это не про это. Человек абсолютно точно может жить без еды и без жидкости, но только после того, как он пришел в определенное состояние самого себя. И как только он пришел в эти состояния, ему не актуально эта еда, ему не актуально это питье, ему не актуален сон. Это для него уже пройденный этап, и для его физического тела это уже неинтересно. И если вы хотите прийти к этим состояниям, то welcome. А все остальное – это просто игры. Это игры, которые ни к чему не приведут. И вы это можете убедиться во многих чатах. Люди сидят в этой голодовке годами и постоянно себя начинают корить за то, что они там на каком-то дне съели какой-то продукт. И ведь они пишут, они же действительно страдают от этого. Они пишут, ну как так? Вот я вот столько дней уже была на сухом, и я ведь не хотела есть. Ну как я так сорвался или сорвалась? Вот я какой, мах, негодяй, опять у меня не получилось. Да херня это все, ребят. Вы будете постоянно в этих состояниях, постоянно в состоянии жертвы самого себя, пока вы не осознаете обычные простые вещи. Вот и все. Дорогая аудитория, я напоминаю вам, что можно задать вопросы как на YouTube-канале, так и на Zoom-чате. Так, Света, есть ли у нас вопросы Ага, да. да, я готова. Да, да, слушаю. А, вопрос. Ну, да, я хотел, так-то у нас вопросы еще не появились, но у меня возник такая, такое противоречие внутри. Вот Я сейчас был на... Сырые дня, я сейчас что-то не в очень хорошей форме, на 4 дня я был в сырых днях, и я испытал все то же состояние такой легкой автономии, как, как, как бывал на сухих днях, но без интоксикации, без всяких этих неудобств, без эм, каких-то срывов, что ли, нервных, хотя их тоже особо не было. И я хоть подумал, тогда что есть автономия? То есть еда и не еда, по сути, не имеет особого значения. Вот Я вот послушал вас, да, некоторые голодают по 25 лет, им это не помогает. Кто-то может выйти на пару дней там, сырых, и они, они уже чувствуют себя прекрасно. Тогда, может, вообще вопрос не в еде или как? А Абсолютно не в еде. Про что я говорю, вопрос вообще не в еде. Просто если вы выходите в определенное состояние, когда вы выходите из этой игры, то для вас на этом этапе становится неактуальна еда. Вы не хотите есть, и все, это уже про другое, понимаете? Если вы заходите, то есть э, есть определенное состояние. Я зашла, э, я перестала есть, потому что я не могла по своему физическому состоянию. Но если бы я не словила вот эти вот осознания на, на уже очищенном теле, то я бы все равно вернулась бы в еду. И сейчас я понимаю, что еда или не еда это не актуально. Но она не актуальна только после осознания определенных вещей, что это не, вообще никак не имеет. То есть еда тут к осознанию к выходу из э, этого из этой матрицы, из этого круговорота вечного, как, я не знаю, там, как, как, они, как, как хомячки в этом, да, это не про еду. Вы можете… Э, не... Я э, очень хорошо отношусь к сухому голоду, великолепно, потому что я сама исцелилась именно им. И у меня многие ребята, которые проходят определенные вещи, они идут через сухой, э, через сухой голод через сухие дни, но они у меня очень четко идут, мы очень четко понимаем, зачем мы туда идем. Мы идем для исцеления физического тела, чтобы когда у нас более или менее у каждого своя стадия, здоровое физическое тело, то в здоровом физическом теле очень просто осознавать некоторые вещи. И тогда начинается вот это вот осознание, тогда начинаю прокачивать определенные вещи. И после вот этой прокачки у людей отпадает желание есть, потому что это не актуально становится. Вот в этом вся суть, а не в том, чтобы я вот сегодня там 10 дней проголодал, завтра там я 20 дней проголодал, послезавтра 40 дней проголодал, а вышел 40 дней и все, и меня сломало, мое физическое тело полетело там, и я начал жрать опять как не в себя. Это вообще не про то, только через осознание. И сухие дни, они очень хорошо, но если вы понимаете, для чего они вам, именно поэтому сейчас я говорю, вот у меня ретриты, они проходят, да, у меня пять дней, и там идет на осознание самого себя. Но мы решили еще сделать со славой ретрит, где за три дня мы э, вот четко даем сознание, что человек выходит на, он хочет не есть, то есть это не просто про не есть, это полностью поменять свою жизнь, это полностью сменить свою точку сборки. За три дня готовы все приезжайте в Сочи, мы вам там сделаем за эти три дня э, э, вот эту, этот переломный момент. Но он будет очень жесткий. Не все к этому готовы. Это, это я вам сразу же говорю, потому что всем же кажется, что это все бантики, цветочки, что все начинают кукать красивыми яркими бабочками. Это не про это. Это вообще не про это. То есть, чтобы прийти к определенным состояниям, ты все, что ты нарабатывал годами всю свою жизнь, то, что ты строил, ты это просто все ломаешь. Это все просто обнуляется в ноль. Готов ты к этому? Задай себе в первую очередь этот вопрос. Готов или нет? Многие же не готовы. Многие говорят, я готов. А когда я ему начинаешь что-то говорить, он сразу же обижается. Он не готов. У него даже голова не готова это принять. Он говорит, ой, что-то вы какие-то вещи говорите. Ой, как-то вы некрасиво это сказали. Ой, а здесь так грубо. А здесь вообще не про это. Всё. человек сразу же идет на 1 не не не не не, я лучше я весь такой мягкий пушистый, я весь такой осознанный, я весь такой э, добрый, я помогаю людям, я вот такой и я буду вот голодать голодать и вот на голодание у меня открывается вот это да нихера не открывается вас ребят, я видела этих людей, которые мне рассказывают у меня на голодание открывается вот это вот. Я им говорю несколько вещей таких, то есть человека же сразу же видно, который на голоде, который не на голоде, его моментально считывается. Это вы думаете, что там можно кому-то там, как же сказать-то без мата, можно кого-то там, кому-то наврать, лучше налить, да? Это ерунда все. Если кто-то не говорит, что он вас не видит, то, блин, это не говорит о том, что этого нет. И... Был, стоит буквально, это же все видно, буквально несколько фраз сказать, и все, из этого благого состояния, этого милейшего человека, его просто подбрасывают, из него дракон выходит, и он начинает там тебе такие вещи говорить. ну что, пожалуйста. Вот и вся благость, она растворяется сразу же. Да. Благодарю за ответ. У нас есть вопросы, достаточно много. Единственное, что Ирина Матусевич, я предлагаю вам задавать более конкретно один вопрос. Многие вопросы общие, они же были отвечены раньше. У нас вопрос от ООО. А почему автономы не могут не пить, не есть, не спать, но не дышать больше пяти минут, даже самый крутой автоном не сможет, потому что, потому что легко проверить. Ну, Спрашиваю, почему с дыханием не так, не все так обстоит радужно, что ли? Ну почему? Есть же, пожалуйста, зафиксированы же в открытом доступе, когда люди не дышат и по 24 часа. Это же все ерунда, ребят, вы о чем? Это все в открытом доступе, это можно посмотреть. Дыхание точно так же меняется. Опять-таки, да, у нас тема про конкуренции. Обратите внимание, пошли цифры, 5 минут, кто-то больше 5 минут, кто-то меньше 5 минут. Опять. Да, 5 минут. да, посмотрите, у нас же что происходит-то? То есть я говорю вам про осознание, как, как можно прийти к определенным вещам, да? Как можно? Но у нас мозг настолько не готов это принять, что мы не слышим даже этой темы, мы начинаем искать подвох. Не, потому, не чтобы самому прийти, а чтобы меня как-то вытянуть на, чи, на, на чистую воду, там еще что-то. Вот я даже смотрю, вот пишут: там, Светлана, я не верю, что вы не едите. Так не верьте, я же никому ничего не доказываю. Я просто говорю: если вы готовы, я могу вам дать этот инструмент. Если вы готовы его взять, я же вам не сейчас не, не говорю, не сижу и не доказываю, сколько я не ем, как я не ем. Куда я не ем? Чего я не ем? Я же сейчас не про себя говорю. Просто те люди, которые знают меня, которые видят меня, даже вы можете там, знаю, там, на экране смотреть. Вы же все равно видите мои изменения. От этого никуда не деться. Все изменения, они все равно видно, И от них тоже никуда не деться. Люди, которые со мной общаются, которые со мной общаются вживую, они тоже видят определенные вещи. И я уже много раз говорила, что не все вещи я готова раскрывать на открытых эфирах, потому что этого нельзя делать, просто элементарно, что не выпустят просто ролик, Ну что у меня уже много роликов на YouTube-канале, их просто убирают, банят. Я знаю, что можно говорить и что нельзя говорить. И сейчас же я вам говорю не про доказательства, я говорю, а вы это готовы, вот вы говорите, вот я вам не верю, а я не про то, чтобы мне верить. Я, я говорю, а вы-то вообще куда идете, вам-то вообще оно надо? Вы меня спрашиваете, а как перейти на, на автономию? А можно ли перейти в нее? Я вам говорю, можно. Я вам говорю, можно. Можете попробовать на себе. Через три дня вы можете попробовать на себе. Будет это у вас работать или не будет? И я это говорю не потому что... Э, то есть если кто-то скажет, ой, нет, это вообще фигня какая-то, Вернем деньги. Не вопрос вообще. Дело-то ведь не в деньгах. Дело в том, что насколько вы готовы себя поменять. Mm -hmm. Это же даже не за, не за деньги. Это за то, что мне было бы... Почему это мне интересно? Потому что мне было бы приятно общаться в кругу людей, которые на определенном уровне развития. Мне не интересно смотреть вот это вот, то, что вот постоянно в этих вот играх. То есть, а он мне вот это, а она мне вот это, а этому я не верю, а тот вот это не может доказать. Это такая ерунда. Вот это вам чтобы что? Почему всегда фокус внимания на кого-то? Почему вы не можете на себя сделать фокус внимания? Мне очень редко пишут вопросы, а что мне сделать, чтобы было вот это и вот это? А как вы думаете, вот если я вот это сделаю, вот что будет вот это и вот это? Но очень много вопросов там, Светлана, а почему у вас такой макияж? Ребят, я не крашусь. Потом, Светлана, а я вам не верю. Не верьте. А я, я вот Светик, Светик, привет. привет. Это, я, я перебью тебя, у меня такой вопрос. Вот смотри, за три дня ты говоришь, вы сделаете перелом, да? А, Получится ли, не получится ли так, что потом обратно как бы психика вернется в свое состояние? Вот вы сделаете за три, за три дня вы это сделать, а потом а насколько гарантия вот это, что как бы ты не вернешься? Ты не вернешься в свое. Это твое уже, Андрей. Ты пойми, что это твое уже. То есть тебе, ты, если ты готов закрепляться в самом себе в новом, то ты туда и пойдешь. Ты понимаешь, что один человек? То есть вот я не ездила по ретритам. У меня пришли свои осознания, потому что, потому что я к этому шла, я этого хотела. А есть люди, которые годами ездят по ретритам, вот он съездил на этот ретрит, а потом выезжает в ретрит и говорит, говно, вообще ничего не помогло. А другой с этого же ретрита выезжает и говорит, бля, ну это же все элементарные вещи, почему я раньше это не... Точно, вот его прошибло. Оба были на одном и том же ретрите, но все услышали по-разному. Это же Получалось. все по-разному. То есть смотри, вот у меня на определенном ретрите были, были два человека, ну были две женщины, так скажем. Одна из них просто перестала есть мясо после ретрита, отказалась, хотя у нее вся семья мясоеды. А вторая приехала на следующий ретрит и говорит, все, я вообще так мало ем, я вообще практически ничего не ем. А другие говорят, так ты что, она как бы мясо ест. Понимаешь, это тоже, насколько ты сам себе это говоришь. Это же не только насколько я, насколько ты сам себе веришь в то, что ты проживаешь. Ну, я понял, понял. Спасибо, Светлана. Хочешь попробовать на себя? Welcome. Давай в Сочи, прилетай. Да-да, я обязательно. Сейчас как только все срастется, я обязательно приеду. У нас вопрос от Нелли. Ее интересует, как сухие дни влияют на зубы. Могут ли они их исцелить? Ну, смотря что у вас с зубами, да. Я вам не могу сказать, что... Э, ну, смотрите, опять же, исцелить зубы. Но я уже не раз говорила, что в интернете, в открытом доступе есть информация, что у людей растут зубы, отрастают зубы, как бы даже у едящих людей. Но а, у нас, даже вот у нас сейчас вторые зубы, да, у всех, то есть молочные здесь никого нет с молочными зубами. И а, на сегодняшний день 7, я не знаю, как они правильно называются, не корешки, но, в общем, 7 вот этих вот а, капсул для 7 семи, для семи новых зубов уже на сегодняшнем этапе. А будут ли они еще формироваться, новые-новые капсулы, это уже другой вопрос. То есть да, у нас могут зубы, не только зубы. Что такое зубы? Это по большому счету кость а, с определенным налетом, с эмалью. Да? Чтобы э, для определенных э, вещей, для определенных вибраций, потому что только через эмаль идет вибрация. Потому что мы э, кости, например, в ногах, если мы э, на какой-либо вибрации находимся, то э, костями в ногах мы не чувствуем это. Но зубами мы абсолютно четко чувствуем, даже когда мы говорим, на, ну, после второго-четвертого дня сухих, вы чувствуете, когда вы разговариваете, что у вас вибрируют зубы. Я уже об этом говорила, и есть а, есть эфир даже про это. Поэтому, если мы говорим о том, что вот эти вот около десен, вот когда вот такие вот, как они, зайды, или как они называются правильно, я не знаю, когда вот от фруктов, они хорошо на сухих днях затягиваются. Потом вот эти вот микротрещинки, эмаль сразу же затягивается, Но ну, она очень быстро затягивается на, там, я не знаю, если вы там в течение месяца будете регулярно выходить на сухие дни, то они, да, они будут затягиваться. А про какие вы исцеления зубов говорите? То есть у них же разные есть. Если у вас там, например, уже гной скопившийся в десне, то я не знаю, как это, как это будет. Не могу это сказать. Может быть, сначала стоит вам сходить в зубному, а потом уже э, исцелять себя самостоятельно. Когда вы, пока вы не чувствуете свое тело, вот смотрите еще такой м, пример. Вот мы все видим там какие-то ролики, что там отрастает эта конечность, отрастает та конечность, отрастает эта конечность. Но э, и когда людей спрашиваешь, вот я смотрела какой-то ролик, мне скинул лет, там какой-то просветленный говорит, что вот чтобы вот это отрастить, нужно внимание свое направить на это. Я понимаю, что это такой бред. Это, это человек, который даже не понимает, что такое внимание в моем случае. То есть смотрите, когда вы режете палец, да, вот вы порезали палец. И вот у вас там кровь течет. Вы что, стоите на него смотрите, туда внимание свое посылаете и говорите, боже мой, давайте клеточки, клеточки, давайте, заживайте, стягивайся, кожа. Нет, нет, нет, там ты не туда пошел, а ты туда пошел, и все. И ты вот этим вниманием, ты исцеляешь свой палец. Не так это действует. Ты просто априори знаешь, что эта рана затянется. А у тебя есть знания, они откуда в тебе есть. Вот с этой стороны смотрите. И это можно делать полностью все свое тело менять, полностью всю свою генетическую структуру менять, когда ты осознаешь, что в тебе происходит. Не внимание направляешь на свою ДНК, а другие процессы у тебя идут в теле. Они более глубокие, но они очень четко, ты понимаешь, что это есть. Это вне мысли. Это другие процессы. И вот к этим процессам, когда ты приходишь тогда у тебя уже идут другие процессы с самим собой. Тогда ты не булькаешься в этих мыслях. Тогда ты идешь в, в безмыслие, тогда у тебя происходят твои этапы твоего осознания, твоего творения самого себя в моменте. Когда у тебя происходит это просто потому, что есть. И это не из головы. И вот эти, когда ты начинаешь, когда ты научаешься так жить, когда ты в этом уже, когда ты уже вышел из этого всего. И ты так живешь, потому что ты есть в этом состоянии. Тогда в этом состоянии тебе не нужно еда. Ты о ней не думаешь, это уже не твоя игра. И именно об этом я и говорю. Mm -hmm. Так, у нас... Ирина Матусевич, она молодец, она исправилась. Если раньше у нее в вопросах было много ну, как, бы общий, лишний, как бы слов и мало конкретики, то теперь она задает там вполне конкретный вопрос. Причем он звучит буквально так, обращенный к вам Много лишнего, мало конкретики. Я вот два дня не ем и не пью, а день ем, но не могу назвать себя праноедом. Как реально все это происходит? Дайте конкретику как реально происходит, но вы потому что голодаете, причем есть праноедение. Праноедение, я считаю, что она вообще начинается, когда у вас тело уже формируется в другом качестве, в другом состоянии самого себя. И это наступает ближе к трем годам, когда вы не едите ближе к трем годам. И мы уже с вами обсуждали, что такие люди, они действительно есть. А конкретику вы хотите инструкцию. Что такое инструкция? Это перекладывание ответственности на кого-то. То есть я не буду слушать свое тело, я не буду идти к самому себе, А вы мне расскажите, ах, вы не рассказали мне, значит, вы не знаете. Ребят, мне вообще, если честно, мне как бы, я же не для того, чтобы вот это вещаю, чтобы вы мне говорили, какая ты молодец, какая ты... Я вам говорю к тому, чтобы вы осознали. Осознать нельзя себя через поглаживание. Это бред. Многие же у нас такой, вот вы молодцы, вот мы сейчас вам через любовь все это пошлем. Но вы же даже не знаете, что такое любовь. Вы думаете, любовь это когда а, ты там затрагиваешь человека и тебе так хорошо, что вот это вот мой человек, которого ты даже отпустить никуда не можешь. Потому что тебе кажется, как это, э, ты куда пошел? Ты же мой человек, я ж тебя люблю, я ж столько для себя всего сделала. А осознание приходит, когда ты начинаешь себе говорить те вещи, которые есть. А извините меня, за много лет мы в себе столько говна накопили, и это говно можно вымет, выметать только по жесткому. Через нежность не получится. Через нежность вы можете только сопли по экрану размазывать с разными гуру. Годами, годами смотреть и думать, вот я весь такой положительный стал, вот я весь такой стал замечательный. И как только у вас случается какая-то ситуация, вас сразу же выстегивает. Не задумывались почему? Не задумывались почему вы не можете убрать из своей жизни элементарные вещи, как еду, больше, чем на два или на четыре дня? Потому что вам не хватает эмоций, вы не живете в себе, вы не понимаете, что такое жизнь. У вас жизнь живет. Вы не знаете, как здесь делать. и вы все время ждете, чтобы вас кто-то погладил, потому что в вашей жизни столько говна, и если вы еще себя будете покрывать говном, зачем вам это надо будет? Вам же это не интересно. А вот если вам будут говорить, какая ты молодец, ты вот такая, вот ты прям замечательно, почему мы любим эти гороскопы все? Там же в гороскопах что написано? Вот вы такой-то знак зодиака, у вас такие-то сильные стороны, у вас вот это, и ты такой, да, я такой. да. А если тебе в гороскопе будут говорить, фу, ты что, ты такой, что это за животное вообще? Что ты вообще можешь? Ты будешь говорить, о, это что такое-то? Не-не-не, я даже не буду говорить по гороскопу. Мы всегда хотим, чтобы нас гладили по головке, мы не хотим через жесткость идти, но когда говорят, когда мы приходим к определенным состояниям, когда уже все, уже пипец наступает, и тогда вы уже кому-то обращаетесь и вам говорит, через, ну как бы я буду на жестко, и ты уже говоришь давай, я уже готов на жестко, потому что все, ты прошел вот эти поглаживания, тут не получилось, там не получилось, там не получилось, и ты понимаешь, что тебя наклобучивает, наклобучивает, наклобучивает. И такие никому не нравятся, которые не говорят, которые говорят неприятные вещи. То есть, такие, как я, они нравятся единицам. Потому что я не говорю ничего хорошего. Я говорю, что автономия, что прежде чем вы придете к автономии, это же скач. Это нет такого, что вы там всю ночь бегаете, носитесь, там три дня не едите. Все, вы расцветаете, морщины все уходят, сиськи подтягиваются, пени стоит, и вы все такие прям красоты. Красопеты. Нет, это не так бывает. Если вы действительно идете в неедение, с вами будут такие жесткие вещи происходить, что не каждый их может вообще отследить, не каждый их может в себе переварить. Это выкручивание сухожилий, это когда тебя начинает ломать твой каркас, когда у тебя начинают идти кости, когда у тебя начинает там спина болеть так, что там ты просто не можешь не лежать, не сидеть, не стоять не можешь. Тебе просто хочется повешаться. И вот это вот происходит с тобой, когда ты идешь в, в, в глубокие дни неедения, с тобой такое происходит, что ну его нафиг. Как бы доползти до, до холодильника, чтобы там какое-нибудь сраное яблочко оттуда вытащить, чтобы это все закончилось. Вот что такое неедение на первых этапах. Ни про какую там бабочке, и красоту красивую никто не говорит. Когда волосы, когда ты боишься пойти э, мыть голову, потому что ты не понимаешь, что ты лысый выйдешь из ванны или нет. О каком вообще как можно говорить, чтобы покрасить ногти? У тебя они отваливаются. Тебя, ты боишься в магазине рассчитаться, потому что на тебя смотрят как на тифозную. У тебя три ногтя есть, а четы, там, двух нет. И на каждой руке так. Когда у тебя отваливаются на полглаза ресницы, о чем вы говорите, о какой вы красоте говорите? Но чтобы к этому, к определенным вещам, к определенной красоте внутреннего себя, а потом и снаружи себя прийти, нужно пройти достаточно сложный путь. И он болезненный. И если вы это будете понимать, тогда вы будете понимать вообще, к чему вы идете. И когда вам говорит, говорят, что определенные вещи ты проходишь только через смерть самого себя, вы посмотрите, вот сейчас вот взять любого, каждый скажет, ой, я умирал, я вообще умирал, это точно было, вот у меня было несколько раз, я вот весь такой вот прям, у меня был же скач. А что ты тогда боишься, тогда, когда тебе плохо на сухих днях, на четвертом сухи, сухом дне, если ты не боишься, у тебя нет страха смерти. Какая тебе разница, умрешь ты или нет? Ну иди дальше, если ты хочешь так идти в неедение. Чего ж ты срываешься тогда? Вы сами себе врете, а после этого вы говорите, я себе не вру. А вот ты вот сидишь такая, вру нет. Mm -hmm. uh -huh. Свет, у нас тут... А, а, кстати, я, знаете, когда я был чуть только помоложе, я порой бывало, подойдешь к девушке, смотришь в глаза и спрашиваешь, скажите, а эти глаза, они ваши? То есть такое земленое лицо, девушки, красивые глаза. Вы не поверите, Свет, только что, ну буквально, ну, нам поступил ровно такой же вопрос, обращенный к вам. Опять такое слово о, о конкуренции. И вас, вам задают вопрос, точнее не про глаза, а уже про зубы. Скажите, эти зубы, они ваши? Они мои, они белые, но они кривые. То есть кривые зубы не вставляют. Если вставляют, то только ровные. Поэтому у меня сразу же видно, что это мои зубы, потому что они у меня кривые. Но на экране этого не видно. Угу. Так, теперь мы переходим к вопросу в зум. У нас Елена Кучеренко вопрос задает. А Светлана, а как часто бывают ретриты? Я пока не могу приехать, но через время смогу. Мне очень интересно. А, нет графика ретритов никаких, поэтому я смотрю по состоянию, насколько... Насколько мне хочется, насколько я готова, насколько, насколько есть желание. То есть я себя не обманываю в этом. У меня это не для того, чтобы заработать денег. То есть я понимаю, это за деньги делается, потому что, чтобы провести где-то ретрит, это нужно мне заплатить за, за то место, где этот ретрит проходит, за рекламу, людям зарплату. Это же все банальные вещи, о которых я понимаю, поэтому, конечно, они стоят денег. Но э, если говорить о каком-то графике, его нет. Сейчас будет только в, в Сочи трехдневный, жесткий, будет 21 августа, и э, в Сочи в лову будет 26 сентября, пятидневный. Он будет mm. такой понежнее. Меня заинтересовало, вот в Сочи 21 августа, там уже набор весь состоялся? Или еще есть места? Нет, это мы только-только вот определили, что он будет, и вот только-только сказали. Там Просто пока едут только ребята, сейчас оформляют визу, но я так полагаю, что больше, наверное, будет, если все с визами получится, больше, наверное, будет ребят из-за рубежа. Mm -hmm. Там, конечно, mm -hmm. после трехдневного не будет никаких никаких отзывов. Это будет полностью закрытый ретрит, потому что там, будет, там будут определенные вещи происходить, которые... Если потом захочет человек просто от себя записать ролик и сказать, вот я был вот там -то, вот так-то и так-то, это пожалуйста. Но я уже никого не буду просить, чтобы там какое-то там портфолио составлять, про эти про трехдневный ретрит этого не будет. Вот. И это... Это будет по, вот этот первый ретрит, он будет у нас по вот такой цене, и каждый последующий я тут понимаю, что он будет наврать, набирать свою ценность, и как бы это ни для кого не секрет, что он будет, естественно, и расти в цене. То есть если мои ретриты будут плюс-минус на, на определенные рамки стоять, на определенной границе стоять, потому что я провожу их в определенном месте, где для меня немножечко так цены Пониже делают. Поэтому я могу себе это позволить. Но это будет в другом месте, это будет вообще закрыт, на закрытой территории, полностью на закрытой, где никто туда не будет под, подъезжать. Это будет очень красивое место, это будет шикарное место в горной местности. И там практически, но ну, там не нельзя будет кому-то постороннему приехать, там, не знаю, там, помидорки привезти. А Лена это, дополнительно так. спрашивает, а цену можно узнать? Да, это ответил. в личке можно будет, потому что а, я знаю, так. что на сегодняшний день YouTube выставил мне условия, что как по ценникам тоже не всегда можно говорить. Поэтому можете написать в личку, я вам отвечу. Это не секрет, но в эфире я не могу это озвучить. Нет. Звукооператор спрашивает. Света, ты прекрасна. Как ты относишься к мужскому началу? Тут игра антонимов или что? Что такое мужское начало? Ну, давайте я в общем скажу. Я, я замечательно отношусь к мужскому началу. Я считаю, что оно женское без мужского существовать не может. Если эм, мы говорим, что человек – это цельное существо, и ему не обязательно вторую половину, это неправда. Потому что если вы приходите к определенным состояниям, вы понимаете, что через любовь вы идете в вечность. То есть мы же э, автономия, э, состояние, в которое мы входим, и когда у нас отваливается еда, это одно состояние. И потом у нас наступает вот это вот осознание, что такое есть вообще вот это вот э, бытие, которое есть сейчас, на данный момент, когда мы его осознаем, когда мы осознаем, что у нас должна быть именно вторая половина второй, второй нашей энергии, то есть для женщины мужчина, для мужчины женщина. Это э, тотальная любовь, которая, которую нельзя описать вот как земную. Но я попробовала это описать в моем эфире, который у меня был во вторник, на моем канале он выложен. Там «Равенство полов» он называется. Можете посмотреть, кому интересно. И там, когда вот это вот осознание идет, тогда ты уже четко понимаешь, что ты со своим физическим телом можешь идти в вечность. Там я побольше об этом рассказала. Василика спрашивает, а можно ли восстановить близорукость через автономию? Однозначно. Были, были результаты у ребят уже? Это однозначно да. Ирина Матусевич собирается уйти, говорит, что неинтересно и много эмоций. Ирина, я хочу от себя сказать, что человек в основном первым делом описывает себя, задавая те или иные вопросы. И у вас действительно эмоциональные вопросы, и также много было лишнего поначалу. Лишнего убрали, конкретика появилась. Эмоции сейчас улягутся. Не успешите уходить, оставайтесь с нами. Все идет прекрасно. Друзья, задаем вопросы. Кстати, про конкуренцию хотелось бы. Я вот для себя увидел, что меня тоже так запомнилось, поразилось, что люди, когда выходят на автономию, они так ярко проявляются. И все так ну, известные, как медийные личности, они именно по-своему проявлены. То есть не оригинально. И не похожи друг на друга. И такое разно, разнообразие, в обычной жизни ее даже не встретишь. То есть конкуренции, да, действительно в этом смысле быть и не может, потому что чем дальше влезть, тем больше пространства для реализации. Так, да и так. Абсолютно, абсолютно. Угу. Ты настолько уверен в себе, потому что по-другому быть не может. Ты понимаешь, насколько ты прекрасен, тотально прекрасен и тогда как, какая может быть конкуренция ты прекрасен любой другой прекрасен ты же в другом ты видишь себя он же настолько же прекрасен как и ты как ты можешь с ним конкурировать как ты можешь конкурировать сам с собой как ты можешь конкурировать с прекрасным Прекрасное с прекрасным конкурировать не может и тогда ты это осознаешь и тогда тебя просто если там какие-то высказывания если бы раньше там они тебя цепляли, то сейчас они просто истинно тебя улыбают. И все. Других эмоций не вызывает. Нет такого, чтобы что-то передоказать, сказать ему вот что-то вот это. Вот. Нет. Ты, ты просто в принятии его точки зрения ты позволяешь, всегда позволяешь быть другой точки зрения. Потому что ты настолько становишься большим, что в тебе любая точка зрения может уместиться. Ты любую можешь довести до какого-то, Определенного этапа для познания самого себя. Так, ну, на данный момент вопросы закончились. Вопросов больше нет. Если м, вопросов нет, а время у нас еще немножко осталось. Или как? Свет. Ну, если вопросов да. нет. У вас там свой ресурс, да, вопросов? Так что. Можете там поискать. Нет, если нет вопросов, то я могу закончить. Нам же не обязательно прям час. Да, да, это не, как бы, хорошо, не обязательно. Мы не привязываемся ко времени. Мы люди свободного мышления и ума. Хорошо, Свет, большое спасибо. Был очень интересный эфир, как всегда, впрочем.